Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Задают вопросы, они достаточно часто повторяются, я обобщаю, и вот такое обобщение. У многих возникает страх, что в связи с теми ограничениями, которые накладывают, с теми санкциями, которые накладывают зарубежные страны на российскую экономику, в общем-то, будет нам жить худо. Я не думаю. Наконец-то мы займемся своими собственными ресурсами. Развивать у нас достаточно много, что есть в нашей стране. И земли, и природа, и природные ресурсы, и так далее. А главное, есть люди, которые умеют работать и руками, и головой. Поэтому мы восстановим... Наконец-то восстановим свою экономику. Мы поднимем, я уверен, поднимем свою авиацию. У нас была лучшая в мире авиация, ее искусственно угробили, и это тоже будет плюс от этого всего происходящего. Я думаю, что и в вопросах питания мы перейдем на более здоровое питание, чем то, которое нам поставляли из-за рубежа, потому что вы знаете, кто глубоко знаком с этой темой то нам поставляли как третью страну, в общем-то, не самые лучшие продукты питания. И лекарственные препараты, не самые лучшие поставляли, а зачастую даже э, поставляли то, что желательно вообще не употреблять. И такое встречается в этом. А мы, у нас есть собственная фармацея, и далеко продвинутая, а главное, у нас есть большой опыт народной медицины. Вот я жил в советское время э, 40 лет, и знаете, и жил э, очень хорошо без этих всех лекарств и последнее время последние годы уже несколько десятков лет я не использую лекарственные препараты и это позволяет мне все равно жить и жить и здравствовать и быть здоровым и чего я вам желаю я использую практически свои навыки, которые я разработал в виде каких-то тренингов, продуктов, практик, упражнений. Большую часть своих практик и упражнений я свел в курс пробуждения, который позволяет, вот этот курс позволяет, в общем человеку совершенно обходиться без лекарственных препаратов. Все очень просто и легко. Можно сделать своими собственными силами, своими собственными мыслями, энергиями, любовью и определенными занятиями, определенными практиками. Вот еще раз мы повторяю, что мы курс пробуждения создали именно для того, чтобы вы в это время могли иметь альтернативу всему тому, что уходит с рынка. Уходит с рынка, я говорю, фармацея и хорошо, что зарубежная фармация уходит, потому что она, если так посчитать, она больше принесла вреда нам, чем здоровье. Конечно фармацевтические аппараты можно и нужно использовать в тех случаях, когда без них нельзя обойтись. Но без них обойтись можно практически всегда. Поверьте моему опыту. И поэтому убирайте страх того, что будут серьезные какие-то катаклизмы там, с продуктами питания, с медикаментами, с, с какой-то сфере услуг. Друзья мои, мы... И э, можем создать очень хорошие сети, у нас уже есть сети питания, которые, которым просто не давали дорогу, и наша экономика зачастую управлялась из за рубежа, а не внутри страны. Отсюда и наши задавливались такие очень хорошие инициативы. У нас инициативных людей очень много, творческих людей очень много, поэтому все эти санкции в большой степени помогут нам подняться, помогут поднять многие направления не только социальной сферы, но и промышленности, в частности, например, авиация, Там наша авиация была лучшей в мире, лучшей в мире, и ее искусственно э, уничтожили, причем уничтожили по, э, именно те компании, зарубежные авиационные компании, которые сейчас э, правят миром. Но нам легко восстановить весь наш опыт и все наши навыки авиационного строительства. И это будет. Поэтому не беспокойтесь и в этом плане. Вообще, любой кризис – это еще и раскрытие новых возможностей. Давайте пожелаем друг другу, себе друг другу и всей стране раскрыть те возможности, которые у нас есть. А у нас есть огромные ресурсы. Так что, друзья, уберите страхи и давайте действовать позитивно.